Ну, мы корреспонденты СМИ, то, да. да. И э, происходит нарушение наших прав, которые гарантируются местным законом ЗСО 105 ст. 2.1. Абсолютно, абсолютно. Евтушенко Олег Федорович, председатель комиссии 30. Я, я веду видеосъемку. А, секрет, этот Илья, секретарь комиссии. Они находятся там, они перед нашим носом, зная, что мы имеем право там находиться, вот закрыли две, заперли не как-то одно ну, вот препятствие проникновение в помещений и хождение в помещение хотя свободный доступ мы могли происходить потом вот. выходила какая-то женщина вот но она сказал что и я не могу открыть вам дверь как-то так и тоже ушла своевременное получение информации У нас по более он, он там, там горят окна там точно идет подсчет голосов да, там вот точно все есть так точно Интересная оперативная группа открывается так. Так. так я понял фиксируйте фиксируйте собирайте информацию максимум то есть проводите фото снимки видео снимки записывайте то что все что-то ведь вы видите там ну да давайте и значит Я вас понял, Евгений Александрович, ну, работайте. Прямо сейчас мне поступает сообщение, вот я с полицией сообщаю на камеру, да, что 312-ю сейчас там вот тоже происходит нарушение прав, но у меня столько группы подрубились. Что-то они как-то в рейде открывали? Вы ориентируйтесь, что вы решаете, Я просто, помочь потом, я хочу попросить в Понял, понял, как раз. Женя, а ты с Женей разговаривал? Да, Евгений Александрович, у него тоже проблемы. Итак, а то, а то, что мы имеем право там находиться, и нам должен быть обеспечен доступ, регламентируется статьей 20 пунктом 1 Закона Саратовской области, о выборах депутатов в областной областной вот он. И ЗСО so 105, его вот кодификация. 20 статья, пункт там в черном Да, слушай, я... я, не, я являюсь представителем Смотри, я, я позвонила в да. да. они обещали передать эту информацию. А, вот, И сказали писать жалобу. Да. На невыдущих. У меня есть закон. Закон, закон. закон, который все должен, все должен быть... Можно и туда, и туда, кстати, сразу. Да, а председатель где? Абсолютно. точно. А то у которых есть там документы, да, они должны все допускаться. Совершенно верно. Об этом угласит закон. А пусть, пусть она, пусть она покажет закон. вам этого секретаря, 30, чтобы вы убедились, что все в порядке. Да, у меня есть заявление. Да. Давайте и мы, мы пройдем. А да. Слушай, ну короче, там, пишите там, жалобы, но в Парнас я передала. Я имею право туда входить. В Парнас я инфу передала. И все люди не, давать, право. не право. Неправда. Нас не пускают да, в нарушение да. в этой статьи, что ваш коллега Поэтому, читает. Поэтому, чтобы зафиксировать это нарушение, напишите заявление. Обязательно. Обязательно. Обязательно. Да, спасибо. Но дело в том, что здесь гораздо более серьезные вещи творятся, потому что я уже был в РОВД Волжского района, и я оставил, уже там написал и заявление о возможном преступлении, и объяснение по 142, часть 1. Поэтому здесь находиться журналисту жизненно необходимо, и то, что я столкнулся, и вот мои коллега. Здесь пишите прям заявление. Да, хорошо, хорошо, пусть здесь. Но просто это очень важно, потому что то, что потом будет, может быть, они там этого бросчика держат, выпустят куда-то или что-то еще там. Я не знаю, что произойдет, но журналисту здесь быть вот жизнь необходим, потому что речь сейчас происходит нарушение 5.6.1. Вот вы можете. Да, голосов. Вот, это 20 статья, часть 1. Там черно белому это написано. Статья 30, пункт 1 Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации содержит аналогичную норму, которая прямо разрешает представителям средств массовой информации присутствовать при подсчете голосов. Это так. Да. Помогите мне восстановить мои права. Пожалуйста, пожалуйста. Там... Они же вроде выходили Подождите, только что. здесь очень важно. Вы слышите так, пожалуйста. 1 -1 да, да, да. а я вам даже представить себя. пожалуйста. Да? отдел а -а -а. полиции. Отдел должен в составе России. Спрашивается на полиции, да? Виктория Ивановна, спасибо большое. Ну, согласно закону о полиции, при обращении, на самом деле, то есть, но да, это все нормально, все хорошо. Да, спасибо большое, что вы все Сейчас я считаю, что очень важно восстановить права средств да, представитель да, да, Давайте массового. мы для того, чтобы восстановить права граждан в каждом части полезно. Нет, ну я да. не знаю, вот там есть да. ваши коллеги, да. те люди, у которых телефоны у вас есть. Это Евтушенко Олег Федорович. Он находится здесь. Я его видел, он меня не пустил. Он находится ну, вот там, у вас проедем, есть его телефон. Проедемся. Проедем. Дальше. Лопатки. Вот сотрудник полиции Лопаткин, он работает в вашем РОВД, он прекрасно знает мои права и так далее Он находится там, он знает, что я нахожусь здесь Вот, скорее всего, я думаю. Дальше, секретарь комиссии, председатель комиссии, они находятся там, они были здесь, они видели меня, они знают, что я могу там находиться Я считаю, что поскольку вот такие действия предпринимаются, что они даже с полиции не пускают меня и коллега, журналист. Проедемте проедем в отдел. Я, Я понимаю вы. вас. Мы так будем здесь стоять. А пожалуйста, делайте какие-то действия. Каким? Почему Мы вы без действия? действия? Позвоните, пожалуйста, да? Евтушенко, Олегу Федоров. А вы уверены, что вы не есть в телефонный? Да. Проедемте в отдел полиции, там вы напишите заявление. Я, Я обязательно вы, напишу вы, заявление. Нет, нам сейчас вам даже я еще напишу заявление. Это 5.6.1 в чистом виде. Но ну, вот здесь даже как-то сомнений нет. И можно в принципе уже. Ну, суд, ну я не знаю. Ну, напишу я вам, потому что вы там Вот. Но дело в том, я что хочу, здесь хотите... более серьезно, здесь более серьезно происходит. Едем сейчас здесь, у, мы меня есть, у меня есть информация, что. Вы можете, вы сюда, да? Спасибо. Спасибо. Я хочу вам сказать, Включено? нас, записывайтесь. Вот. У меня есть информация, что. При подсчете голосов, пока я писал заявление, обнаружились в ящиках стационарных для голосования 106 избирательных бюллетеней, которые были сложены в виде пачек. Я обязан, как журналист, проверить эту информацию согласно 49-й статье Федерального закона о средствах массовой информации. Это чрезвычайно важная информация. Дело в том, что она укладывается в рамках того, ну вот, обстоятельств, которые и составляют признаки уголовного преступления по статье 142.1, это очень серьезно. Это преступление против конституционных прав, против конституционных прав граждан, не только там моих, ваших, а всех людей, которые живут на территории избирательного участка номер 30. Это жизненно важно сейчас предпринять какие-то действия, и я вас вызвал для того, чтобы вы мне помогли. Пожалуйста, помогите мне, не бездействуйте, сделайте что-нибудь. для того, чтобы вы не бездействовали, вы с нами, вы не слышите, Нет, слышите. Я напишу заявление, я да, хочу да, здесь написать заявление, пишите, потому что, пишите, да, да хорошо, хорошо. Если вы, вы мне не желаете, давите планки. вы не желаете более комфортных условий, пишите Просто это очень важно, я чтобы попишите, своевременно напишите, напишите получить информацию. я сейчас дам на Очень важно. Дела. Что вы сказали? Их, чтобы не мешать, чтобы сотрудник полиции мог пообщаться. Дело в том, что сотрудников полиции они, возможно, могут не пускать, но представители средств массовой информации они пустить обязаны. Согласно... Спасибо. Спасибо. А скажите, то, что я знаю, что действия по предотвращению моего доступа вот здесь стояло три человека я должен там три человека ну, три заявления на каждого или как-то упомянуть или ну, выбрать вообще. как как правильно в одном заявление вы можете все отразить Да. Здесь, чтобы а, вот да, крышко, я, я бы... Женя уже сказала, мы в Фарнас форуме. <соединяющие> <Форумеет> инфу передали, а вам надо писать жалобу. Давайте, вы хотите написать... Да, я, напишите, напишите. я хочу, я хочу. Бланк у вас есть, написать, да, вы да. А можно мне ручку? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> мне нет, нет. <соединяющие> да. Понятно, а мы тут мерзнем. Приехала полиция, мерзнем вместе с полицией. Нет, нет. Нет, мы пишем заявление. Там какая-то тетка выходит, но она, видимо, не знает, что здесь... Сотрудника полиции подвергает Здесь, вот, да. здесь, По да. здесь как-то Да, спасибо. А скажите, как? если вдруг здесь что-то такое вот начнет происходить, какие-то а -а -а. вот признаки противоправных действий дальнейшие, кто-то там выбегает, какие-то вы шумы. Заявление. У вас есть? Вы пишите. Согласно закону полиции, мне кажется, вы имеете а -а -а. право на основании того, что там преступление совершается осуществлять действия по проникновению мы проведем проверку Но Но могу... свершенок а -а -а. не прав ли? обидно давайте, вот. давайте действительно пройдем машину ну, мы И их не вот вот, вот. я здесь постою да, хорошо, спасибо большое Время 4.42.